всем привет вы находитесь на канале Всех со смартфоном в каком канале сегодня вы пошли в лес за грибами и нифига не нашли мы ходили и ходили туда и сюда Лукмана Непонятные на грибы наткнулись. Наткнулись на непонятные грибы, что ли? Да. И как они называются? Не знаю. А вот они грибочки непонятные. Видите какие? Вот они. Вот они. Нет. И вот они. Ну что самое интересное? Ну что самое интересное. Они не как обычные. Обычные они съедобные. Они даже не пахнут, что можно пожарить. Короче, вот они сами грибы, эти круглые. Вот они какие. Что за грибы, непонятно. Вот он, кругляшок. Надавливающий в нем вода. Фу, они мне прям на руку воды вылили. Видите, ребята? Он полный воды. Что за непонятный гриб? Непонятно, короче. Видите? И в этом такая же вода. Видели? Вода сочится оттуда.